Квартира на Бытхе с ремонтом прямым видом на море и горы. Друзья, всем привет! В сегодняшнем выпуске прям такая классная квартира на Бытхе. Ремонту года два, полуторка. Ремонт качественный. Прямой вид на море, горы, статус квартира. Четвертый этаж пятиэтажного дома, все коммуникации центральные. Прям хорошо так спланированная, изолированная кухня. И зал тоже поделен на две части. То есть моя продавщица, она раньше была моей покупательницей. То есть два года назад я продал эту квартиру. И теперь, соответственно, я же занимаюсь продажей. Так вот, продавщица там живет с ребенком. Квартира угловая, в общем, обязательно смотрите это видео до конца. Это у нас улица Ясногорская, чуть выше серединки микрорайона Бытха. Ну, все, что вам нужно, прям в радиусе, я не знаю, там 300 метров, я имею в виду, по инфраструктуре. Что мне нравится, дом стоит в тупике, утопает в зелени в полной тишине. Адрес Ясногорская, 13. Слева Ясногорская, 7, а это туда чуть вглубь, Ясногорская, 13. Вот центральная дорога, здесь одностороннее движение, да, машины спускаются вниз. Вот тут с правой стороны храм. Да, вообще бытха вся утопает в зелени. И здесь буквально несколько минут я окажусь в самом центре микрорайона бытха, где местечко называется Аэлита. Там находится Дом культуры, а вот здесь главпочтамп. И между домами, между домами есть комфортные лесенки, э, до моря, получается, до тропы Теренкур, идти полтора километра, ну это где-то 15 минут. Вот здесь же и детские площадки, вот она лестница, на бытхе широкие асфальтированные дороги, несколько садиков прямо возле дома, чуть повыше подняться, там строится живой комплекс Сочи Парк потом э, кислород, э, резиденция Ясногорская, ну, там совсем другие цены, вот. Но там есть сквер, э, который называется Бытха, и будет новый сквер на 4 гектара, плюс новая школа, новый э, детский сад, новая поликлиника, здесь живут рынок. Короче, по инфраструктуре Немножко устаю по Бытхе а, объяснять, потому что очень часто делаю видеообзоры по микрорайону Бытха. Кстати, ссылка, почему я выбрал район Бытха, выскочит в самом а, верхнем правом углу. Вот. И тут же еще есть лес, где можно позаниматься спортом, там шашлыки, не знаю, шашлыки, побегать с собакой. Ну, в общем, я туда частенько загуливаю. В общем, Бытха является одним из самых престижных микрорайонов в городе Сочи. Есть два санатория. Санаторий санатории Металлог есть бассейн с морской водой. Там всякие... ну Короче, можно прийти поправить здоровье. Посмотрите, квартира прям огонь. Многие мои подписчики полюбили бытху, посмотрев мои видеообзоры. И на самом деле начинаешь больше оценивать этот район, когда походишь здесь пешком. Одно дело на машине, а другое, когда пешком. Вот здесь как в лесу. Очень круто. Вот еще один детский сад поблизости. Привет! Ну, имейте в виду, убытка – это гора. И вот ровное место сменяется такими ступеньками. Ну, хорошо. Почему? Потому что движение – это жизнь. Жизнь – движение. И на бытхе очень много, кстати живых людей живет потому что здесь смешивается морской и горный воздух ну и плюс движение вверх вниз вверх вниз поэтому проживают долго что еще что еще Да ничего смотрите видео а ну что еще я хотел сказать что вот эти лестнике они сменяются абсолютно ровной дорогой то есть, есть возможность отдохнуть вот мы пришли прямо возле дома вот такая Небольшая детская площадка, она огорожена. Калитка там закрывается на ключ, но это тоже прикольно. Смотрите, какой особняк. Все, это тупик. Весногорская 13. Вот так, собственно, выглядит сам дом. Паркуются здесь, конечно же, только свои, но я же говорю, оттуда, центральную улицу сюда никто и не едет, поэтому места хватает своим парковаться красивые такие цветочки. А тут слева детский сад. Подъезд покрашенный, с вентиляцией. Итак, заходим в квартиру. У нас тут охранник, поэтому он будет немного лаять. Это предбанник на две квартиры, это большой плюс. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте, я. приходите. Ну, как вам тут жилось два года? Ой, жилось вообще замечательно. Квартира такая светлая, очень уютная, очень Прямой вид на море. Все окна выходят на море. С утра каждый день сижу, пью чай, наслаждаюсь. Да у вас с кровати прямо море видно. Да. Значит, что у нас? Смотрите, это прихожая. Здесь вместительный шкаф. Ремонт, я говорю, делался, наверное, ну, года два назад, да, мы покупали квартиру. Да, с вами. Mm -hmm. Вот очень качественный здесь керамогранит. Дальше выключатели okay. сенсорные. Такие подсветочки, то есть, ну, классно, все сделано на самом деле. Это зал, зал разграничен на две зоны. Двери вот таким образом открываются. Здесь тоже сенсорные выключатели. Ой, ну, тут ситуация все как и было, все новенькое. Тут висят часы, телевизор. Вид с одного окна, как видите, прямой на море, на зелень. Этот диван раскладывается. Ситуация, когда раскладывается, не закрывает, да? Ага. Картины, короче, вот продается все, как с все Еще с мебели, мебели техника. С мебели, да. Просто, да, так это я сеточку специально вытащил, чтобы море вам показать. Здесь кондиционер, вот это люстра регулируется по яркости, двуспальная кровать и смотрите какой потрясающий вид. Море как на ладони. И самое интересное, что вид сочетается, да. Море и горы. Это многого стоит. Общая площадь 36,6 квадратных метров. Напишите в комментариях, как вам такой вид, да и вообще квартира. Как качество ремонта. Напишите что-нибудь в комментариях. Санузел совмещенный. Плитка тоже хорошая, качественная. Шкаф Светлана заказывал через за ребят у которых я заказываю мебель, заказываю свою квартиру. Вообще многие покупатели у меня заказывали мебель. Есть фабрика в Сочи. Очень хорошая цена. Светлана, кондиционер не стали вешать да? Потому что все продувается. Да, здесь очень хорошо вентиляция в квартире, поэтому даже не Достаточно. Вентиляция. Две створочки открыли. С каждого окна открывается прямой вид на море. Мне кажется, вы с кровати, когда встаете... Тоже уже море видно. Да, вообще бриз такой ночью дует. Летом вообще. -то. Сколько до пляжа ходите? Да, до пляжа, ну, где-то 20 минут в Ну да, до тропы Теренкур, как я уже сказал, или я не говорил, до тропы Теренкур получается 15 минут. Это полтора километра. Ну и там еще 5 минут, и вы на лучших пляжах Бытхи. А это пляж Камелии, где можно сделать пропуск. Пляж Санатуре Металлук, Ворошиловский и пляж Бытха. Кстати, через Дмитрия я купила себе две квартиры, и обе квартиры купила в кратчайшие сроки, буквально за одну неделю, так что обращайтесь к Дмитрию. Спасибо большое. Спасибо. И по квартире хотим добавить, когда делался ремонт, делали капитальный ремонт, то есть выгребали все, меняли электрику, сантехнику, окна, ну в общем капитальный. Поэтому цена с половиной миллионов возможен. Разумный торг, можно купить в ипотеку. В общем, звоните, пишите по телефону, который появится на ваших экранах. В поддержку данного видео поставьте лайк. Если не подписаны на канал, обязательно подпишитесь. Не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить интересные предложения. Ну, также телеграм ВКонтакте, в общем, во, все, во все соцсети подписывайтесь. Информации достаточно много, и сразу хочу сказать, что она там не вся. Поэтому лучше звоните, пишите. У меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, канал Vogue До новых видео. Пока.